Стоит ли девушке предлагать сразу секс? Многие говорят, что типа да, предлагая сразу секс, ты показываешь свои намерения, что ты не готов долго с ней там ходить, гулять и так далее. А другие говорят, что наоборот, когда ты говоришь девушке сразу о сексе, о том, что ты хочешь с ней заняться этим самым сексом, ты показываешь, что тебе только это и нужно, что ты не готов вкладываться, ну и девушка тогда теряет тебе интерес. Так вот, стоит ли ей предлагать секс? И когда это нужно делать? И что это дает? В общем, это вопрос, на который ну, требуется немножко поговорить более подробно. И это тема нашего сегодняшнего видео. Стоит или не стоит? Мы разберемся, и я тебе объясню, какая польза того, когда ты предлагаешь секс сразу, а когда ты делаешь это постепенно. Ну, как обычно... По традиции уже, да, подписка на этот канал, лайк, если ты этого еще не сделал. И буквально через несколько мгновений мы начинаем. Итак, смотри, представь себе, что у тебя есть 10 девушек, с которыми ты одинаково пообщался. И если твоя цель переспать, то ты можешь поступить двумя способами первый способ это предложить секс прямо, ну тут у тебя будет значит прямое предложение в духе давай с тобой займемся сексом, давай поедем ко мне домой и так далее, неважно какая формулировка, важно что это прямое предложение и для девушки это будет большое согласие, да, то есть ей нужно будет ну, как бы дать, ну, допустим, согласиться, просто встретиться, выпить чашку кофе и согласиться заняться сексом – это разные согласия, да, вот, и это большое согласие. И второй способ – это сделать это мягко. После небольшого общения, вызвав интерес и увлечения. тут будет много маленьких согласий, потому что вы постепенно Оба приближаетесь, вы сближаетесь и медленно подходите к логичному завершению вашего общения, то есть сексу. Суть в том, что в первом случае ты получаешь положительную реакцию, например, ну, в трех случаях из десяти. Это, поверь мне, хороший результат. А во втором, например, у тебя будет семь согласий из десяти. Естественно, как ты видишь, что действуя методом ППР, а то есть постепенного принятия решения, либо методом мелких либо маленьких согласий, ты более гарантированно получишь э, то, что ты хочешь, то есть секс от большего количества женщин. Но помни, что есть важный момент. Те девушки из первого случая э, при прямом предложении, которые согласились с тобой на секс, они согласились бы и во втором варианте, а те девушки, которые согласились во втором варианте но ну, они не согласились или с очень э, низкой вероятностью сказали бы да в первом прямом предложении то есть действуя во втором случае мы просто получаем большее количество женщин которых ну, в итоге мы доводим до секса разница в том что когда ты действуешь мягко но настойчиво и гибко пошагово сближаясь с девушкой давая свою ценность Ей гораздо проще сблизиться с тобой, потому что она за это время в своей голове соглашается с идеей переспать с тобой. Потому что она принимает тебя, кто ты есть. Она убеждается в правильности своего выбора, чтобы потом не кореть себя за так называемую легкомысленность. Находит большее количество точек соприкосновения. Испытывает большее влечение. И естественно у нее уменьшается количество страхов относительно дальнейшего развития событий. И вот если тебе... Хочется гарантированно увеличивать количество женщин, которые согласятся с тобой заняться сексом, которые захотят заняться с тобой сексом тогда переходи по ссылочке внизу под этим видео. Я ее специально оставил для тебя. Оставляя заявку на ранний список участия в курсе «Отказ до постели», и ты сможешь довести количество женщин, которые хотят оказаться с тобой вместе в одной постели, до того числа, которое нравится именно тебе. То есть таких женщин будет очень и очень много, и это можно сделать уже буквально в течение одного месяца после прохождения этого курса. Ну а еще одна важная мысль, которую хочу тебе донести. Тем не менее, опыт предложения секса сразу, он тоже очень ценный. Потому что если ты смело выражаешь свои желания, ты сильно прокачиваешь свою устойчивость, свою сексуальность и уверенность. Поэтому для совершенства процесса соблазнения делать предложение заняться сексом Тебе надо обязательно. Для результата опирайся на второй вариант. Но делай из одного большого «да» много маленьких «да». И тогда большое будет так легко, как и маленькое. Запомни это, и ты получишь много красивых женщин в своей постели. Но на сегодня все. Как обычно, очень скоро мы снова увидимся.